Здорово, народ! Ну что, соскучились по новым видосам? Есть тут пара-трое видео. А какие? Вы сейчас сами увидите. Умеют ли городские девушки дейт корол. Если да, то как у них это получается? Что, народ, погнали?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 занимаешься сделала кофе хотела подать молоко да ну это же быть это бы? следующее видео про то как бабушка троит деда <плодисменты> Look down in here, and the penny's inside the bottle. Очень страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мороз, кто-нибудь из вас знает, как правильно спускать диван? Кто-нибудь знает? Звоните на этот номер и говорите свой ответ. Итак, первый звонок. Алло, мы вас слушаем. Алло, я думаю, надо по лестнице спустить. Нет, не верно. Второй звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Я с Марса хотел передать привет. Пошел ты вон. Еще один звонок в эфир. Алло, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, я Ты. Хотел передать привет всей 54-й гимназии. Салам алейкум, ребята, держитесь, на летних каникул мало осталось. Итак, вы скажете свой нам ответ? Ну да. И что это? Наталья, надо выкинуть с балкона, зато быстро будет. Правильно, и вы угадали, народ. А вот и видео, смотрим. It was a full bugger top oh my god head That's the headband, What do you mean? Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на этот голубой колокольчик. С вами был Мирза. Всем удачи, всем пока. Гезг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇ зг ⁇